80% информации о внешнем мире человек получает с помощью глаз. А между тем, это один из самых уязвимых органов в нашем организме, который нужно беречь особенно тщательно. Благо, делать это не так уж сложно. Достаточно следовать восьми простым правилам. Проверяйте зрение. Даже если у вас нет никаких проблем, все равно периодически необходимо проходить осмотр у офтальмолога. Это поможет своевременно определить, не происходит ли снижение остроты зрения, не развиваются ли у вас какие-либо заболевания. Помните, ранняя диагностика болезни практически всегда снижает последствия и риски для здоровья. Питайтесь правильно. Для остроты зрения необходимы фрукты и овощи. Ученые так также рекомендуют ввести в рацион рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, тунца. Бросьте курить. Эта вредная привычка увеличивает риск развития катаракты, возрастной макулярной дегенерации и токсического поражения зрительного нерва. Кроме того, курение приводит к нарушению кровообращения, а правильная микроциркуляция глаза – одно из главных условий здоровья глаза. Носите солнцезащитные очки. Не экономьте на этом аксессуаре. Дешевые очки без реальной защиты от ультрафиолета могут привести к повреждению сетчатки. Поэтому выбирайте очки с напылением, которые блокируют от 99 до 100% облучения ультрафиолета типов А и Б. Худейте – избыточный вес повышает риск развития диабета и других болезней, которые могут привести к глаукоме и возможности полностью потерять зрение. Гуляйте – по данным исследования Кембриджского университета регулярные прогулки на свежем воздухе снижают риск развития близорукости на 26%. Причина в естественном свете, который способствует выработке в сетчатке дофамина, нейромедиатора, ограничивающего рост глазного яблока. Кроме того, вне помещения наши глаза естественным образом фокусируются на самых дальних объектах. Получается непроизвольная гимнастика. Держите глаза в чистоте. Чтобы не заразиться какой-либо инфекцией, соблюдайте простые правила гигиены. Не прикасайтесь глазам грязными руками, не пользуйтесь чужими полотенцами и косметикой. Обязательно обрабатывайте контактные линзы по инструкции и вовремя заменяйте их новыми. Можете добавить к этим правилам зарядку для глаз Норбекова или Жданова. Она очень эффективна и ее можно найти в интернете. Если видео было вам полезным, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.